Привет друзья! Сегодня расскажу об одном своем ноже туристическом. Это Викторинокс Геркулес. Живет он со мной наверное уже лет пять. Первый год был Викторинокс Геркулес еще старой серии с ригельным замком. Потом его поменял вот на такой с лайнер локом. Брал его вообще-то как временное решение я мечтал себе взять какой-то мультитул может лизерман но лизерман был дороговат и я как решил думаю возьму я пока временно себе викторинокса и в итоге в итоге попользовавшись викториноксом я уже не готов его менять ни на лизерман ни на что другое потому что именно для туризма именно для моих условий ну, он оказался более практичным, вот и все, более практичным. Я никогда не был особо поклонником фирмы Victorinox, но вот невольно я как бы им стал. Хотя больше у меня нет других ножей Victorinox, но вот как-то я угадал сразу с моделью, что я даже и не вижу альтернатив Геркулесу, вот именно с точки зрения туристической. Так что же в нем такого особенного и почему именно Геркулес? На самом деле, если рассматривать туристические ножи, то естественно мысль приходит о серии 111 миллиметров, так как она не сильно маленькая не как офицерские 90, а 111 это таки такой же полноценный, более-менее ножичек Вот, и выбирая среди серии 111 на самом деле выбор-то небольшой, если так подумать, потому что хотелось бы нож с ножницами, а в серии 111 ножнички есть всего лишь в трех моделях, если так говорить, то это в аутрайдере, в четырехрядном аутрайдер, геркулес пятирядный, в котором есть пассатижики, и воркчемп уже с напильником. Ну воркчемп с напильником, конечно, не нужен. А что касается выбора между аутрайдером и Геркулесом, то лично для меня оказался очень полезным этот инструмент, вот эти маленькие пассатижики. Я чуть позже про них расскажу, но это было для меня самого неожиданностью. То есть я считаю, что это, наверное, тут основной инструмент или один из основных. Вот, так что, Поэтому вектриноз геркулес э, ну, практически без альтернативный вариант. А, ну что, да, видно да, по, по накладочкам, такой, что нож дома не лежит, что он такой уже поношенный. Вот, накладочки надо поменять. Э, брал я его в дополнение к МОРу, но сейчас э, я нож МОРа свой даже... И редко беру не так часто беру не всегда достаточно викторинокса потому что как бы кто там не говорил но основная задача для ножа в туризме не такие уж они и серьезные то есть не такие уж там страшно что там нужно прям такие мощные прочные ножи как правило это все равно в 90 процентов случаев это Приготовление еды, работа по продуктам. Никакого батонинга у меня вот лично нету не бывает. Я вообще не знаю, как батонит там рубит какие-то там бревна в, в, в походах. Понятия не имею. Вот. Ну, построгать что-то там, вырезать, но ну, это крайне не, редко нужно. Но и я уверяю, что этот нож прекрасно с этим справится. Даже складничок. Так что вот он стал как-то, наверное, основным. Ну, давайте пройдемся по инструментам, раз уж мы про него разговариваем, про него говорим. Первое, это клиночек. Клиночек небольшой, но уже достаточный, чтобы более-менее нормально работать. Режущая часть 8 сантиметров у него. обух ну, наверное, миллиметра два. Острый кончик Ногтевое открывание Ногтевое открывание может выглядеть архаичнее Многие за это Викторинокс не любят Но на самом-то деле Ногтевое открывание уже несколько веков На ножах складных используется И на всех советских ножах И люди уже за эти года так привыкли То есть тут ничего не забивается Все интуитивно понятно Все уже отработано Ничего сложного нету, но зато никаких лишних габаритов, никаких лишних конструкций, все просто. Фиксируется на замочек лайнер-лок. Даже не так. На самом деле у этого кольца два замка. Первый пружина, второй лайнер-лок. Поэтому, когда многие жалуются, что есть люфт на лайнер-лок, люфта на самом деле нет. Чтобы люфт появился, нужно надавливать, пересиливая пружину. То есть вот он небольшой микроскопический люфтик именно до лока, Но даже если бы лока не было, клинок бы не болтался, он все равно подпружинен, он все равно, как на обычных фиктивеноксах, полностью прижат к крайнему положению. Так что этот люфт, я не знаю, меня совершенно не раздражает и чтобы он появился, это надо приложить усилия. Вот. А Лайнер-лок немножечко непривычный, мне показался, там первые несколько дней, потом к нему привык. Есть промежуточное положение у клинка, чтобы он не захлопнулся на пальце. Вот здесь вы видите, теперь 90 градусов. И дальше он складывается. Еще дальше. Пилка. Прекрасная викторианская пилка, а, но ну, в моей практике используется он не очень часто, потому что, ну что там, ну бывает там, надо какие-то ветки срезать, там поросль какая-то мешает палатку поставить, там может быть стоит что-то обрезать, но это и то, это все редко. Там, можно колышек спилить да, с ровным срезом, чтобы там удобнее было завить. А, Серьезно выручила пилка. Меня один раз, Это по дороге налетев налетел на камень, оторвал снизу бампер, и он ну, волочился по земле. И я там буквально за 10 минут а, пластиковый бампер, юбку бампера отпилил. Ну вот просто взял, и отпилил. Ну, в общем, пилка, я думаю, что применение найдет. Дров вы и не напилите, конечно. Ничего там такого особо серьезного не сделаете, но она рабочая. Открывашки. Давайте затронем тему открывашек. Значит, открывашка для бутылок с отверткой, которая тоже фиксируется на лайнер лок. Это специально такой силовой инструмент сделан здесь, что там можно что-то им ну, поддеть что-то отковырять, но на самом деле я им пользуюсь редко потому что как отвертка ну такая крупная отвертка, которая ну не знаю, плоская, мне практически никогда не, не нужна ну поддеть, да, там бывает что-то, там открываешь ну может быть ну, в общем-то, на самом деле, не так часто нужно. Что касается открывашки для консервов. Здесь хочу особо отметить, наверняка тоже будут такие люди, которым эта открывашка будет непривычна. Я когда начал им пользоваться, меня эта открывашка откровенно раздражала. Раздражала, потому что я привык к открывашкам, которые сделаны в виде крюка. Как на лезерманах, как на старосоветских ножах. Который открывается движением на себя. А, здесь же открывается движение вперед. Ну, открыв там баночек 10, я уже как-то более-менее смирился. Потом стал обращать внимание, что открывает она с меньшим количеством острых краев. как-то Больше заглаживает. А, потом вообще привык. И сейчас я могу сказать, что она мне нравится, наверное, даже больше, чем простые открывашки. Потому что на самом деле она открывает безотказно, открывает более гладко. То есть не пугайтесь, она просто дело привычки. И теперь я понимаю, если любители открывашек, любители именно такой конструкции открывашек. То есть на самом деле ничего такого в ней страшного нет. Просто дело привычки. Ножнички. Давайте дойдем до темы ножничек. Ножницы. Викторинокс, конечно же, хорошая, известная ножница. Ну, режут они превосходно. Это ни для кого не секрет. Специально хотел именно нож. Викторинокс с ножницами, потому что, сами знаете, на лодке палатки, там, даже вырезать заплатку какую-то на лодку, если, там, если случится уж такая беда, что будут проколы, там заплатку на палатку, ну в общем для ножниц бывают бытовые применения и хотелось бы их иметь. Мало кто знает, что ножницы Victorinox это единственный инструмент, который выпускается без изменений с самого начала. Их появление в конструкции ножа. А это на минуточку с 1903 года. То есть конструкция этих ножей форм-фактор дизайн не менялись с появления в 1903 году. за исключением что здесь был на старых моделях, тут был винтик, а сейчас заклепка. Вот и вся разница. То есть это тоже говорит о том, от той удачной конструкции, которая была изначально заложена здесь. Под ножницами идет крестовая тверточка Philips. Прекрасная крестовая тверточка Philips. Поскольку она в торце удобно ей работать, как простой отверткой. Ну, бывает, нужно что-то разобрать. Там, то рацию открыть, отвинтить надо было, то еще что-то, то есть то светильник не работает какой-нибудь, то есть крестовая отверточка, как правило, находит применение, ну вы сами это прекрасно понимаете, тем более она такая, ну, достаточно длинненькая, то есть даже в углубление можно залезть куда-то, вот. отвертка работает. Дальше, главный ряд, я считаю его главным рядом, это ряд с... с такими вот пассатижиками. Пассатижики, многие, как бы даже я слышал, посмеиваются, я тоже несерьезно относился к ним, пока не начал пользоваться. И применение к этим пассатижикам на практике находится постоянно постоянно то есть э, это и поджать какой-то замок на молнии и вот у меня там собачка на молнии отваливалась даже просто застегнуть молнию э, схватившись за сам замок и что я там делал и э, переставить какие-то горячие там миску какую-то с плитки спокойно берется переставляется что-то достать, кто, кто увлекается рыбалкой, можно как экстрактором отцепить блесну, там, чтобы не лезть в пасть рыбы, не врезаться в зубы, крючок отцеплить. Один раз у меня этим пассатижками была проведена целая операция. Щеночек Хаски на острове бежал вдоль берега, была какая-то заброшенная донка, он подцепил леску и крючок впился под кожу, ушел полностью под кожу, только там с трудом нащупал прям краешек ушка. И варианты было два. То есть либо ехать в ветеринарку, то есть возвращаться с острова на берег, искать, где есть ветеринарка, чтобы вытащили крючок. Либо попробовать аккуратно одним движением вытащить крючок. И эта операция прошла успешно. То есть четко и аккуратно одним движением из-под кожи достал крючок. Дальше. Удобно очень шить. Вот здесь есть такое вот углубление на, на этой заклепке. И когда шьешь особенно плотные материалы, то есть типа, там джинсы или кожа, вот тут вот, такая есть выемка. Иголку продавливаете, а с той стороны схватившие за иголку вытаскивать. Прямо легко руками никогда так не сделаете. Также можно что-то зафиксировать с помощью этих пассатижиков. То есть, такая особенность что вот когда складываете пружина как бы поджимает губки То есть можно вот, например там что-нибудь ну любой предмет поставить зафиксировать и тут например там тот же крючок и что-то навязывать на него То есть, когда, или когда нужно что-то там зафиксировать там не знаю сами придумайте что вот так что эти пассатижики полезны, используются постоянно, под этими пассатижиками находится еще одна крестовая звертка, но такая уже более, более крупная, более массивная, под, больше, под, больше, под более большие шрупы. ну соответственно тоже применение находится. Штопор, штопор ребята. У меня используется по прямому назначению. Да, могу иногда открыть бутылочку сухого вина. И хорошо, что штопор есть под рукой. Стандартный пинцетик в плашке. Пинцетик Викториноксовский. На самом деле, вот я считаю, что он у меня вот он практически бесполезный. То есть, как как-то вот у меня не используется. Кто-то говорит, что занозы доставать. Ну, занозы на самом деле достать можно чем угодно. Многое способов способ достать занозы, и пинцетик не самый удобный. Что касается, там, кто-то говорит, клеща там. Ну, для клеща пинцет не очень хорошо подходит. На самом деле, там есть другие способы. Таким пинцетиком клеща доставать не нужно. Просто не нужно. Вот. Я его использовал как хранение для иголки в одно время. Ну да, вот как иголка хранить ничего. Ну и все-таки, да, лучше, когда он есть. Понятно, что можно найти ему тоже применение, но вот у меня он просто пока как-то не особо задействован. А зубочистка. А вот зубочистка у меня, кстати, используется по прямому назначению. И практически постоянно. Кто-то говорит не гигиенично, не знаю, что там не гигиенично у вас, помыли ее и также вставили. Вы же зубную щетку тоже не один раз используете, тоже моете, убираете и Так что, если вы пользуетесь сами, то ничего такого я тут не вижу. Но зато это одна из самых удобных зубочисток вообще из тех, что я встречал. То есть, никакая палочка, там, никакая там, веточка этого не заменит. То есть, она твердая, гибкая, тонкая. То есть, очень хорошо. Кто-то там чистит нож, говорит, для чистки ножей подходит. Ну, наверное, да. Наверное, тоже можно использовать, если там, вам зубочистка не нужна. Но, в общем-то, она стоит копейки. Заменить ее недолго. И у меня она, в общем-то, в использовании. Разверстка шила. Используется, да, иногда используется нередко, когда нужно сделать отверстие, просверлить отверстия, что бы то ни было. То есть, проковыривается, рассверливается, все прекрасно. Что еще хочу сказать? Ожидаю нажиманские, нажиманские вопросы про качество стали, про удержание заточки. Я вам скажу так, сталь здесь хорошая. Вполне хорошая сталь. Она твердая. Заточку она держит нормально. Нормально держит заточку. Хорошо, я даже сказал бы. Правится легко. Да, там я не понимаю. Вот это вот э, погоня за сверхтвердыми порошковыми сталями, мне кажется, в современном мире ну на практике обычные стали, вот такие качественные, их более чем достаточно для э, туристических походных условий. Никогда никаких проблем у меня с этим не было. Вот. Так что, друзья... Если кто-то думает, то я рекомендую, да. Один его недостаток, я бы назвал, основной, что все-таки нож не, не самый легкий, хотя небольшой. То есть, скажем, если рассматривать там для пешего туризма, то, наверное, да, там можно посмотреть что-то полегче. Или, может быть, на самом деле пойти на компромисс, взять аут-райдер который будет полегче компактнее, вот. Но с другой стороны, там те же мультитулы, еще тяжелее, полноценные вот, большие мультитулы. Что касается Мультитул или Victorinox, то я бы рассматривал мультитул именно в том случае, если у вас планируются какие-то технические работы. Если вы там собираете и выходите, выезжаете там на снегоходы, на велосипеде, там, и вы планируете этим ножом еще делать какие-то. Ну, работать с техникой, тогда, наверное, мультитул более оправдан. А вот с точки зрения туризма, это, конечно, здесь хотя бы нож, он вот такой полноценный нож. То есть им удобно работать. Ладно, всем пока. Своим мнением поделился. Нож показал. Всего доброго, до встречи.